Всем привет, с вами Миша, и сегодня. Ой, что-то старую заставку вспомнил. Доброго времени суток, люди монстры! Сегодня мы играем в тестовый сервер в Отличается он тем, что там можно вообще все, То есть все бесплатно. И у меня бесконечное количество денег. Я сделаю два крутых ангара, которые сегодня мы будем делать обзор. Вот он. Вот, первый ангар, ну.. Я потом больше сделаю. Здесь у меня как бы пулеметчики все, как видите. Улучшать здесь ничего нельзя. Титанов тоже нельзя. Но зато можно всякие крутые штуки ставить, вот как я. Сейчас я вернусь и покажу вам, что получилось. Готово. Вот он, наш законченный ангар. Титан. Фалькон. Тир. Булсруер. Короче, куча всего. Следующий ангар. Кроссово. Крейкер. Буллволк. Мендер, бегемот и летающий титан. Все это в одном месте. И сегодня я попытаюсь два из них протестировать. Осталось где-то 20 минут окончания тестирования, то есть он до 7 идет. Вот мне нужно успеть. Давайте начнем один бой без отлагательств. А, да, кстати, что нового-то? Ну, тестовый сервер обычно проходит когда что-то новое. Новые это бустеры для титанов. Ой, модули, то есть. Self healer и. дифьюзер. Э, self healer, как по, ясно по названию, хилит. А дифьюзер он. Ну, типа как антиконтроль, только для титанов. Так мы начинаем на мы начинаем вот с такого вот кроссовка, который еще со щитом. То, что у него стоит крестик на способность, это значит, что он не может бегать. Но зато у него скорость. Сами видите, какая. Он просто самый быстрый робот в этом, в этом бою. Ну вот только стрелять он не может, поэтому мне придется защищаться щитом, вот так вот. Ну, он в принципе довольно щ... сильный, потому что я его прокачал специально. Ну и там навык на то, чтобы щит был прочный. Я вообще ничего не могу делать, кроме того, как захватывать маяки, поэтому я довольно бесполезный. Ну вот, видите, как щит блокирует удар. Ну, я сейчас думаю, что он враг. Ладно. У меня ведь есть еще больше роботов. Ну, да, все. Я умру. Хорошо, э, давайте сейчас возьмем... Мендера. Мендера. Почему нет? Он может бегать и хитить. Вот так. Раз, два, три. Это... Четыре даже. Ну, вообще, ему это не было сильно нужно, а рез, он от нас показал, как это работает. Ох, нашего убили. Так. На, на, на, на, на, на, на, на, твой стол тебя не спасет. Это такой же, знаете, как ты, врачок. Ага, я его еще и остановил. Так, так, вот, так, на, на, на. Ей, я убил его, круто. Хотя другие, кажется, тоже пытались, но все-таки получил я. Так, сейчас, наверное, побегу он к тому чуваку, хилить его. Держись там, сейчас я тебя догоню. Раз, два, три, четыре. Эээ, извини, не добежал до тебя с хилкой, С хилкой. Ну вот так вот тебя похилил. Эй, куда ушел? Ты что мне оставил? Я вообще то Ладно, он там пытается захватить маяк красный. Эд, это за его защищал. И в то время как я подошел, он решил. Ну, ладно, раз он пришел, уйду-ка, уйду пусть он сам защищает маяк. Я буду стоять вот так вот на краешке и помогать его держать стабильно. Все, отлично ид ⁇ идем дальше так кому я могу помочь о рез рез рез рез рез рез если я здесь действительно помогу я помогу так сейчас сейчас сейчас сейчас вот так держи зачем ну, сейчас пошел я его похилить не смог он просто пропустил все мои взрывы ладно я и так могу его хилить Подождем пока. После способности поможем ему. Хотя нет, знаете, я лучше пойду наверх. Ага, этот ушел. А если я по пока. А, на, на. это кто, кстати? Это Локи или... Нет, это кажется кто-то другой. А, это Пурсуэр. Он может бегать со Стелсом. Ладно, следующий. Берем. Берем. Давайте вот, рейкера. О, Во, какой быстрый! Ну, не такой быстрый, конечно, как кроссовок, но все же. У него стоят такие оружия, которые моментально расстреливают запас. Это стинг. Стинг. И вот эта вот штука наверху. Как она называется? Не помню. Зевс. Да, Зевс. И вот эта штука, кнопка, она дает способность супрессости игроков. вот так вот и все, теперь он не может мне нанести ничего вообще. Хотя есть бустеры вроде как не бустер модули, которые помогают защититься от этого. Так, сейчас арез выйдет из своей фазы, фазы щита. и я его сейчас вот так вот, все, ничего не может сделать. И еще раз, все. Это не арез, это вроде арез. А, нет, это это на мезис на мезис точно а то я вижу что у него способность такая короткая это не намезис на мезис с ракетами ой снова этот чувак Тронул. мы пытались помочь тогда ну теперь мы можем помочь только вот так так и пока очи так тировал хорошо о нет он забежал вообще держись держись Орес. а держись я попытаюсь тебя спасти, э, он сейчас говорю, да? Нет, он выжил, он выжил. Сюда. Жалко, что я не могу силить его, а то бы вот помог. Так, а здесь кто пытается пройти? Ага, Локи. На нашу базу идешь? Не, я тебя так не спущу. Иди сюда. Иди сюда. Ты не уйдешь от меня. Если ты даже захватишь маяк, М -м, твои враги Ой, то есть твои союзники все равно эти смогут спавниться там, это же не гонка за маяками. Ага, он ушел фейсшифт. Ну, сейчас мы его догоним. Я примерно на том же уровне, что и он. На, а промазал. Промазал. Ладно, там, кажется, и без нас справиться, а я твою маяк пока что. Потому что никто на него внимания не обращает. Так, Все, захватил, идем дальше упрессуем этого чувачка и еще раз упрессуем, чтобы не стрелял меня. охо я вот. -ху -ху, попал под ч то оружие. Вот. Четыре тарана. Ну, понятно, почему я это не пережил. Так, кого бы сейчас, булварка или титана? Э -э, давайте булварка. У него две способности. Одна вот э -э, как сейчас, то есть он Увеличивает свою защиту. И вот второй режим, где он использует свой щит. Который непроницаем вообще ко всему. Желтый щит, такой противный. Когда он у кого-то другого. Такой хороший, когда он у тебя. У этого чувака вообще кажется, полный ангар одинаковых аресов. Вот у этого впереди меня. Ну, ладно. На тестовый транслят. Это, на тестовый... В соответствии в сервере все могут делать, что хотят. Так, еще один локи бежит. Я использовал контурный радар, но он не сработал. Почему так? Почему он не работает? Я слишком высоко, чтобы его достать. Как так-то? Эх, ладно. все равно мне нет смысла идти за ним. Пойду тогда помогу кому-нибудь еще. Так, вот так. Теперь они достают от меня. Я не знаю, в каком режиме я был. Быстрее, вот так вот, или когда щит активируем? Кажется, что во второй. А еще я заметил, что здесь нету переключения цели. То есть, вот видите, титан сверху, я на него сейчас навелся. Но так я не могу вручную это сделать. Видите, кнопки тупо внизу нету, которая за это отвечает. Так, да, кто-то сломал мне щит, поэтому я перейду во вторую. А, вот кто мне сломал щит. И он ушел. Я не могу никак, ничего не могу ему сделать. Ведь он летает в Стелзе, а у меня как раз-таки почему-то не работает этот мотор. Он тупо не работает. Ну это, наверное, баги на этой трансляции. Так, я постою, пока похилю свой щит. Ой, половина готова. Я смогу защитить своих. Так, давай, давай, давай. Эх. Кто-то другой убил. Ну ладно, хоть убили. <coughs> так, сейчас перейду в этот режим, чтобы установить щит. Ой, на меня уже летит Ауджан. Он же сейчас поражжет мой щит. А, спасибо, Арес. Спасибо, что спас. Если бы я мог, я бы тебя похилил. Но я не могу, к сожалению. Так, а кто там сзади нас? А это Блиц со своим щитом такой же как у меня я постараюсь стрелять из закрытия как-нибудь вот так так можем ли мы это разобрать а он вообще стоит а нет он не стоит он не стоит он летит ощупь щит, щит. так угу. так все он навелся на меня ну вся смерть он сейчас прожжет мой щит и там еще чувак какой-то злый помогал ну все, ты игрался, призывая титана. <ролк> Их, я даже так не могу попасть по нему. Этот титан выше, чем я. Почему так? А, я понял. Сейчас. Сейчас встану вот сюда. Вот так. И теперь... Через пять секунд... Полетели. Вот теперь как я... <ролк> Высоко. Я выше, чем тот титан даже. Но я все равно не могу стрелять по ним. И ладно, видимо, все таки нужно спуститься пониже. Я могу потом попасть? Нет, он тут постреляет прямо. <с> ладно. Сейчас спустимся. Десант! И... Бам! Все, наверное, в шоке, откуда Титан свалился. И поражение. Как него... А потом все просто закрылся то есть ну появилась надпись обслуживания через шесть часов ну по-моему это в час ночи по моему поэтому я как-то не очень хочу ждать до часа извините уж.